Приветствую вас на канале, значит сейчас я хочу рассказать еще об одной такой очень популярной в последнее время снасточке для фидерной рыбалки, это убийца карася, вот так она выглядит, а делается она вот, вот каким образом. что мы здесь видим значит на конце у нас 20 граммовый грузик ну грузик это уже будете выбирать в зависимости от вашего течения ну в общем от того где вы будете рыбачить это думаю понятно так из чего он состоит состоит он из трех кормушек одна вторая и третья на которые мы э налепливаем наш корм нашу прикормку вот и очень коротких, вернее, небольших крючков, маленьких крючочков на очень коротких поводках. Все здесь, но хитрости здесь, ну хитростей здесь достаточно много. Значит, на первой кормушке у нас прямо к пружинке прикреплен короткий поводочек с первым крючком. Длина поводочка берется такой, чтобы... Крючок, был длина поводка вместе с крючком не превышала длины нашей кормушечки. Все это делается для того, чтобы не особо путались сами крючки. Дело в том, что здесь, во-первых, ставятся ограничения. Ограничения делаются из бусинок. Бисер привязывается немножко хитрым образом здесь. Он не должен скользить, он должен ограничивать, он должен ограничивать как раз ход самой пружинки. Поэтому, когда мы вяжем бисер, мы продеваем, мы продеваем нитку, потом делаем вот такой вот узелок, раз и два, и обратно вставляем нитку, и обратно вставляем нитку в бисер. Ну, то есть, пардон, не нитку, леску, конечно, безусловно, это я говорился. И только после этого, и только после этого затягиваем. Вот теперь у нас бусинка не будет скользить, она будет стоять на месте и будет держать нашу кормушку. Итак, перед каждой кормушечкой и после каждой кормушки ставим бисер. Дальше крючок привязываем петелькой, набрасываю петельку и в петлю продеваю крючочек и получаем крючок на поводке. Еще что, я уже переделал этот, эту снасть немножко, я поменял, я поставил здесь поводки не из лески, а из плетенки. Для чего? Для того, чтобы маленькими, маленьким пенопластом свободно поднимать этот крючок. Дело в том, что на таких поводках, на лесочных поводках, у нас мелкие, мелкие шарики пенопласта не могут поднять крючок. А вот на, на, мягком, на мягкой плетенке крючок свободно поднимается. Итак, поставили первый, хотя начинать вам сразу говорю: начинать нужно. Вот здесь у нас соединяется основная леска. И начинать вязать снасть нужно именно с этого конца. Иначе вы не сможете потом привязать, завязать правильно следующую бисеринку, следующий бисер. Поэтому сделали первую завязку, первый бисер. Потом надели кормушку, сделали второй. Потом надеваем, но опять-таки, кто-то может будет против этого. Но я здесь использую скользящую, скользящий коннектор. Можно использовать просто вертлюжок. Не обязательно гнаться за коннектором. И обыкновенный вертлюжок, он будет хорошо работать в данной оснасточке Потом опять бисер, опять кормушка. Ну, в общем, повторяем то же самое. И у нас получается два крючка между кормушками. И раз, два, три крючка на самих кормушках. Вот так сделано. Потом уже в самом конце отступаем 10 сантиметров не больше, наверное. И вяжем хороший грузик. Осноска очень эффективная. Очень. Я смотрел подводные съемки, как клюет карась. Значит, карась плохо очень берет крупные куски, которые находятся на самой кормушке. Он их не берет. Он старается ждет, пока будет раскисать корм и будет подходить брать этот корм. А вот сплывший кусочек или валяющийся рядом кусочек пенопласта он поднимает довольно охотно. Вот поэтому эта снасть очень эффективна, поскольку здесь сразу пять кусочков пенопласта, 5 кусочков пенопласта, и они не торчат в самой кормушке, а лежат рядышком или наоборот еще лучше, когда всплывают. Хотя, опять-таки, есть нюанс. Более крупный пенопласт почему-то рыбешка <coughs> почему не активно берет. Опять-таки, все это я. Почерпнул все эти знания, посмотрел в интернете, как товарищ снимал ловлю на пробку, вот, именно подводные съемки. И там очень хорошо видно, что все эти рагульки, небольшие бугаркины, в которые втыкают крючочки, все неплохо работают. Карась ждет именно, старается взять тот корм, который отваливается от кормушки, и он его начинает перебирать. Перебирать и поглощать. Вот поэтому очень эффективно вот эти коротенькие, очень коротенькие поводки с мелким пенопластом. Что здесь происходит во время поклевки? Ну во время поклевки карась засекается. Именно засекается. Не то, что он взял в рот и начинает пробовать. За счет того, что очень низенький вынос, коротенький поводочек, карась взяв его только начинает, он же берет головой вниз и начинает выравниваться. Вот он только начинает взял и начинает выравниваться и он уже засекается. Потому что груз довольно большой и происходит фактически самозасечка. Вот. Наша задача не нужно делать резких и сильных подсечек, как я смотрю, некоторые рыбаки машут так, что спиннинг аж за спиной, удилище аж за спиной оказывается фидер. Вот. Это абсолютно ни к чему, поскольку рыба уже засеклась. Ну и вот так. Увидел поклевку спокойно, небольшой подсечечкой одной кистью руки начинаем вываживать вот это очередная наша снасточка для фидера